Здравствуйте дорогие друзья, меня контент радует, но сегодня не про Ладва 2 м а про скам поговорим. Перед просмотром данного ролика, пожалуйста, уберите детей от экрана. Первый раз использую свое любимое выражение по назначению ⁇⁇⁇ баный стыд ⁇ Кстати, ничего не напоминает. Вышло обновление на 4 гига, где изменили женские модели. Добавлены 8 вариаций женских моделей. Ну, смотрите, совсем другое дело. Достаточно реалистично. Также видим, что добавлен конструктор лица с веснушками, без, кому как нравится, цвет кожи. Возраст. Да видно морщины появляются. Также прически добавлены. Очень круто. Ну и цвет волос. Также цвет глаз. Оттенок цвета. В игру добавили также макияж. Вот, можно рандомно поклацать. Цвет какой хочешь, просто можете выбирать. Неплохо, Неплохо, очень неплохо. Девчонкам, думаю, очень понравится. Женскому комьюнити. Я хочу готический какой-то. Во. Бруталити. В игре также есть хирург, который предоставит первую операцию по смене внешности бесплатно. Полностью переработали, как одежда обтекает тело персонажа. Видим до. Видим после. Также видим до. Вместе с противоударным бронежилетом. И видим после Что мы тут видим? Ну, как вы знаете, это игра про зеков. То такая, ну, дама сидевшая. А это такая, только с гражданочки. И такая, эй, бляй. Я жизнь видела, эй, вертухай. Слышь, сюда иди. Также в гражданской одежде. Также видим до. И видим поси. Видим походку до. И после ну, намного лучше стало. Да много стал симпатичней персонаж. А ты сой, ты босс, а ты просто Я не понимаю, какое они хотят комьюнити. Блин, давайте против солнца буду писать. Какое они хотят комьюнити привлечь? Вот мне очень интересно. Очень интересно, какое комьюнити. Не, ну я не знаю, это какие-то топ-модели, а уже и не заки. Это там модный приговор. Надела не ту юбку, посадили в тюрьму, заслали на остров. Не, ну, ребята, я не знаю, честно. Это просто бомба. Не красиво без базара, но я ждал не это. Конечно, зачеточка, просто сексуально все. Как говорится, этот шишка набухла, но я ждал не этого. Я жду новое строительство, новых зомби, новую локацию, атомная электростанция. А вот строительство будет модульное, что меня очень сильно тоже возбуждает. Как бы. Модульные машины появятся, ну вообще будоражит мою фантазию эта игра. Жду обновлений, когда это будет. Надеюсь, я не хочу, чтобы именно на Новый год, хочу, чтобы пораньше это все было. Ну ребятушки, давайте. Контентик новенький. Ну достойно, красиво проработали все, очень красиво. Также оптимизировали большой город. Убрали некоторые помещения и детали. Но я бы сказал, что у меня и сейчас не лагает в большом городе. Вот относительно год назад и сейчас они еще лучше оптимизировали город, то он должен быть намного приятнее и комфортней по прогрузке и нахождению в нем. Но я не мог пропустить это обновление, потому что это просто улала. То, ребятушки, достаем мокрые салфетки и заходим в скам. С вами был Розе. Всем до новых встреч.